Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Тёма и канал Техногон. Сегодня я снова в гостях, Владимир Николаевич Тиняева. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуй. Да, и мы продолжаем разговор об антеннах семейства нейтроник. Угу. Как они появились, какие исследования были проведены. Итак, подписывайтесь на канал и мы начинаем. Владимир Николаевич, в прошлом выпуске мы остановились на Нижегородской научно-технической ярмарке, где угу. команда Волкон получила награды. Да. Какое исследование было следующим? Следующим исследованием было в Институте биофизики. Нас туда приятели ну, как бы вывели, мы позвонили, договорились с Пичугиным и Инговатовым. Это исследователи научные работники Института биофизики 9 лаборатории. И, и, в и в Москве, который находится. да, И мы с, с ними составили план работ. И, и они предложили использовать для подтверждения эффективности работы нейтроника. Методы горячая плита и лабиринт, так называемые. Это в исследованиях на животных, в частности на мышах, эти два метода используются для подтверждения стресс-фактора. То есть при воздействии телефона, насколько стресс-фактор возникает у мышей. И без телефона, то есть контрольная группа воздействия телефона без защиты и с защитой, нейтроник. И было подтверждено, что защита нейтроник снимает стресс-фактор у мышей. Вот эти два эксперимента подтвердили. Это один из, одно из первых исследований, которые мы делали, подтверждающих наши теоретические выводы о том, что нейтроник эффективен. но как это вообще вот происходит в жизни? То есть, мышь сажается в какую-то клетку или что-то? Ну, в научно-исследовательской работе там описание. Во-первых, mm -hmm. все что используется там конкретно есть размер мышей, их сажают вот на горячую плиту временного посадили и как она вот отдергивает ее рефлексы исследуют как она лапку отдергивает и считается количество вот этих дерганий. вот при воздействии без воздействия и контрольной группы, и сравнение идет точно так же в лабиринт сажается мышка она бегает по лабиринту ищет корм типа угу. вот где она найдет его угу. как быстрее при воздействии телефона она плохо ищет а с защитой хорошо, подтвердили, что нейтроник эффективнее снимает угу. стресс-фактор. Да, друзья, все документы, данные исследования, о которых мы говорим, можете сюда найти по ссылочке, то есть все бумаги, все подтверждение прилагается. В том же 2000 году мы познакомились с экологическим центром Калужским, там был вот руководитель Алексеев, который продвигал тему защиты от электромагнитных полей, и мы туда поехали, встретились, я провел лекцию, Потом встретились в департаменте народного образования, и мы а, в несколько школ сделали дар такой нейтроников. Угу. И вот эту работу провели, за что вот, департамента образования нам выдал благодарственное письмо. Угу. Вот мы такую акцию благотворительную сделали. Угу. Владимир Николаевич, насколько я знаю, в этом же году, 2000 да, было сделано две работы именно центром Волкон. Что это за работы были? Ну, эти работы основывались на нашей разработке методом информационного счисления. Оно похоже на метод биолокационный, основанный на инеологических стандартах, которые были разработаны в ЭНИО-комитете, возглавляемым Михаилом Юрьевичем Лимонадом угу. и Цыгановым, Андреем Цыгановым. И вот эти методики они позволяют оценить воздействие биологический объект простыми методами, кстати говоря, вот метод биолокации, мы на нашем канале, вы его можете посмотреть и поучиться, как это делается. Да, друзья, или можно также приобрести наш курс по биолокации, который будет в отдельной ссылке. Вот данный а, метод, который мы использовали, вот наш разработанный метод биологационный, методом информационного счисления, он подтвердил результаты, которые были сделаны в институте биофизики. Угу. То есть мы брали все воздействия электрического поля, магнитного поля, статического поля, Оценивали отдельно, как оно влияет с нейтроником, без нейтроника на человека. И э, делали анализ. Э, участвовало несколько человек в этом эксперименте. И как э, воздействовало без э, защитного устройства. Контрольная группа была. Вот угу. всех этих параметров. И уже статистику обрабатывали. Получили те же результаты, которые были получены у тебя в тебя физики. То есть, мы подтвердили, что данный метод... Метод биолокации информационного вчисления, он имеет место право быть, это наша mm -hmm. разработанная нам методика проверки. И она с годами нашла свое подтверждение. Но даже я бы сказал, в следующем году уже вы когда писали автореферат, да. Использовали как базу да. Да, то исследование. А в следующем году, да, я использовал эту работу для при защите на степень кандидата технических наук в Академии медико-технических наук. Прежде я написал реферат, который был оценен, то есть, были рецензенты, которые оценивали его с точки зрения научной достоверности. То есть, биофизические измерения, которые мы проводили, они нашли такое же подтверждение по статистике, которое мы провели методом угу. информационного исчисления по всем параметрам. И вот эту диссертацию я на основании этих двух исследований, нося, они носят инновационный характер, являются новизной, что необходимо при защите диссертации, мы подтвердили, что это эффективно все, защита работает вот подтверждающий эффективность нейтроника. Учитывая, что это был 2001 год, когда еще не было столько излучателей вокруг, это было действительно, наверное, прорыв на то время, такая работа? Да, во-первых, это уже... Мы опережали а, время. Мы, можно вообще, я, я же давно, с, 90 с начала 90-х, этой темой интересовался и знал, что внедрение этих технологий, она несет вред. Тем более тогда было... Четко обозначено в санитарных нормах, mm -hmm. мы это помним в 2001 году, что 1 микроватт всего позволительно было для населения, а сегодня 10 и, и вообще перестали нормировать практически. Поэтому это уже было на слуху. И, конечно, mm -hmm. только развивалась mm -hmm. Еще связь такой не было, телефончики mm -hmm. старенькие были. Но мы уже начали этой работой заниматься. Mm -hmm. да. Благодарю, Владимир Николаевич. Дорогие друзья, все ссылки в описании. И вот мы плавно подошли к 2001 году, о котором мы поговорим уже в следующем выпуске. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Тёма, Владимир Николаевич Тюняев. До свидания. До да, свидания. Да, До новых встреч. Благодарю. До свидания.